Наука – это международный язык. Концерт в честь дня рождения Казанского федерального университета. Здравствуйте, в эфире «Универньюз» в студии Илья Андрей. В зале заседаний Казанского федерального университета состоялось открытие программы повышения квалификации глав сельских поселений муниципальных районов Республики Татарстан с участием заместителя премьер-министра Республики Татарстан, министра промышленности и торговли Олега Коробченко.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 Казанский федеральный университет отметил свое 218-летие торжественным концертом. О том, как проходило мероприятие, узнаете в сюжете Аделины Абдрахмановой. 18 ноября одному из старейших университетов России исполнилось 218 лет со дня основания. Казанский федеральный университет завершил свой праздничный день торжественным концертом, на котором с поздравительным словом выступил Элинар Сафин, ректор университета. Разрешите поздравить и весь нас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 мероприятие по случаю дня рождения университета прошло в Большом зале КСК КФУ «Уникс». Программа включала в себя яркие выступления студентов Казанского университета. Также в рамках концертной программы ректор Казанского федерального университета провел церемонию награждения представителей лучших студенческих общественных организаций и объединений КФУ, лучших сборных команд Казанского университета по различным видам спорта, победителей и призеров спартакиады среди студентов первого курса. Также грамоты получили директора институтов. Ну и само собой. Кульминацией мероприятия стал вынос на большую сцену концертного зала праздничного торта для торжественного задувания свечей в честь дня рождения университета. Аделина Абдрахманова, Универньюз. И раз, два, три! С днем рождения, Казань! В Казанском федеральном университете стартовали Петровские чтения 2022. Пятая международная зимняя школа-семинар включает в себя лекции, пленарные и секционные доклады. И неформальные дискуссии по новейшим достижениям в теории гравитации, астрофизики и космологии. О том, как прошло мероприятие, узнайте далее в нашем сюжете.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 Формирование предпосылок устойчивого развития международного сотрудничества в научной сфере – то, к чему стремится любая динамично развивающаяся страна. О том, как Казанский университет поддерживает совместную деятельность регионам, Организации исламского сотрудничества – далее в сюжете нашей службы новостей. 21 ноября 2022 года в Казанском федеральном университете стартовал Международный молодежный научный конгресс стран Организации исламского сотрудничества –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 Елабужский институт Казанского федерального университета подвел итог. Праздничная неделя, посвященная дню рождения Альма-Матер. Подробнее в сюжете. Амира Ахтямова.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 На этом все. В студии был Илья Андреев. Я вас поздравляю с Международным днем телевидения. Наши сюжеты вы можете найти в социальных сетях, а также на сайте телеканала. До свидания.